То есть, момент начала бизнеса, вот это такое золотое слово, очень часто любят. Ну да, то есть, типа придешь первый. Придешь первый, там, если пришел последний, тут уже вообще ничего не заработаешь. Ну, последний, yeah. вот, то есть, и в Agile мы об этом же говорили, да, то есть, вот момент начала, там, экспоненциальный рост. Спустя вот уже сколько 12 лет наблюдая за разными компаниями то есть как происходит этап там развития да, то есть какие моменты люди создают состояние в бизнесе я могу сказать что это график больше не начала а график насыщения рынка то есть насколько компания уже на слуху насколько она сформировала вот, эту вот клиентскую базу да, то есть какой процент населения там задействован. Очень просто проверяется. Берешь название компании, выходишь на улицу и задаешь вопрос там 10 первым встречным. Там знаете компанию, там, Amway. Угу. Даже знаете. если человек не в Amway, если он не любит Amway, там или еще что-нибудь, знает или не он знаю, он да. знает. Да, Арифлейм, ну, да, да, Мэри да. Кей, там, если НЛ сегодня там спроси. Ну, то есть любую компанию назови, то есть и будет понятно, да, там, скажем так, на слуху она сегодня или не на слуху. То есть, если об этом даже знают те люди, которые не в бизнесе, это говорит о том, что рынок уже ну, очень серьезно насыщен. Хотя бы информацией насыщен. Он информацией насыщен, да, то есть, соответственно, скажем так, из этой информации мы точно знаем по воронке, ну, любой маркетинговой воронке продаж, то есть уже сформирована клиентская и партнерская сеть, людей, и которые о этим занимаются, и мнение о компании, соответственно. То есть и здесь желательно бы, конечно, чтобы это мнение было хорошее. Что не так часто. Что не так часто, да, то есть бывает очень агрессивно, да, то есть бывает негативные шлейфы. Да? Знаешь, не просто так. Негатив не просто так. Просто так критику не пишут. Если вспомнишь, сколько много критики было о Инши о хорошей компании, да, но почему так много критики? То есть модель работы настолько кривая, вот, что было очень много критики, даже сейчас ее можно поискать. То есть любой негатив абсолютно обоснован. Ну, это информационное поле, в котором, по большому счету, ты будешь вариться, работать. То есть ты либо будешь работать в неком нейтральном поле, да, либо ты будешь пытаться изменить мнение допустим, компании. То есть достаточно зайти в YouTube и, Еще и почитать отзывы. А сегодня, кстати, вот шлейф YouTube, если бы это там 15 лет назад, как бы вот Гербалов, например, перестроился, да, то есть был очень серьезный негатив. То, что людей вгоняли в долги, на, на супервайзерские пакеты. То есть, ну, просто мотивировали на это. Да, да. Потом компания запретила, то есть, вот эту ситуацию. То есть, они перестроились на клубы, на работу с клиентами. То есть, сейчас этого негатива нет. Но если бы тогда был развит YouTube, мы бы сегодня имели такой сумасшедший шлейф по компании. Да, то есть, ну, тогда его не было. То есть, поэтому это так им мягко прошло. Угу. А можно взять сейчас компании, которые очень громко гремели последние, полтора-два года, и зайти в YouTube и это то, что они не уберут, наверное, еще лет 7, 8, 10. И это то, с чем будут сталкиваться потенциальные клиенты, заходя дистрибьютор, вот в... Дистрибьюторы. Дистрибьюторы, дистрибьютор. новички, особенно которым сейчас приходится заново строить сеть, насколько много негатива им приходится глотать, да. работая с новыми людьми. Ну, Но поэтому, то есть, фаза начала, то есть, это не фаза начала, да, и по большому складу, то есть, процесс насыщения рынка. То есть, заходя в, на, в насыщение... А ты, получается, что немножко как бы припас... С, Уже будет значительно сложнее двигаться. Бороться сложнее. Рынок уже, скажем так, присыщен. Да? То есть клиентская база, она уже составлена. То есть те, кто хотели состояться, они уже там состоялись. Okay. Потому что там очень часто звучит закон 1.9.90. Ну тоже его к началу привязывают, что там один процент людей, это те люди, которые будут зарабатывать там сотни тысяч долларов. Это те люди, которые пришли там в первый год компании. Там 9%, а те, кто будут зарабатывать десятки тысяч долларов, они пришли там со второго, там, по третий, четвертый год. Да? А 90% это, блин, вот, дистрибьюторы, ни, нищие, которые будут там бегать, ничего не зарабатывать. Да? То есть они пришли потом. Угу. Вот, куда ты хочешь попасть. Мы вот только начинаем. Ну, то, Но... то есть это продажа начала. Это продажа начала. Но по факту закон 1.9.90 говорит об одной простой вещи. 1% это назовем там топ-лидеры, да, то есть, либо учредители, то есть те, кто основали любой бизнес, да, то есть кто будет. Зарабатывать. То есть 9% это называем консультанты, то есть обслуживающие, да, то есть как бы некий персонал. 90% это клиенты. И причем, скажем, куда ты попадешь, это не вопрос времени, когда ты пришел, а твоего отношения к делу, то есть, и что ты хочешь сделать. Кому-то просто достаточно быть, как бы, пользоваться хорошим качественным продуктом. Он просто Клиент. покупает продукт. Да. 9% ему нравится продукт, они рекомендуют, они ну, им нравится просто обслуживать людей. Да, они зарабатывают там тысяч, две тысячи долларов на этом. А 1% это те люди, которые создают бизнес-систему. То есть, чтобы там существовали: 9%, 90% и все чувствовали себя очень комфортно. Вкусно. Это люди просто с другими притязаниями на жизнь. Да? То есть это люди, которые скажем, с другим масштабом мышления, что ли, да? То есть, с другими амбициями. То есть не всем не нужны миллионы. То есть кому-то достаточно тысячи, двух тысяч долларов и при этом, имея небольшую клиентскую базу, себя комфортно при этом чувствовать. Ему не нужны миллиарды там десятки тысяч долларов, то есть это, это вопрос амбиций на этом человека